Ребят, я честно говоря, вот, не знаю, вот перед вами, перед всем клянусь, не знаю, почему та серия не вылетела и не записалась, ну, но... сейчас посмотрю, так, как та серия, показать R. Так, эту серию надо удалить, потому что, ну, она... А, нет, это эта серия, это эту серию надо удалить, потому что она не записалась. И, короче, продолжаем с вами играть в Слиппин Dog, Ржим механик тапочек, ага. Мы с вами кульбиты я делал в тот раз, помню. Я показывал вам, как кульбиты тут делаются. Тут это бежать, W, Shift и на кнопку кнопку мыши. Так, а стоп, а тут я вроде бы все закончил дела. Тут в храме только осталось, Шаолин переполох, ну и тут петушинные бои ко водная улица полицейские задания нет полицейские задания сейчас нет эх опять старая квартира здорово давно не виделись не виделись бы еще больше честно говоря так нови турно Юнайд. А, не, ну я точно. Я же забыл, что у меня задание, мне нужно было езда. Ой, тут массаж. Сколько много массажистов тут? Сейчас. Я так, я. смотрите, я. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Не отвечают. Привет, хочешь расслабиться? Я могу такое сделать своим телом. Ладно, давай. Я очень много стресса напит. Если вы поможете в этом? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Трррртр. Не, не отвечает, никто. Трррр. Спасибо. У меня только полицейские задания, и остались все, вот так. Так, ну, смотрите, вот только вот полицейские задания водная гонка я гонки не очень честно говоря не очень то в них и силен вот парковка парковочка тут Шаулинс переполох гонки и Шаулинс переполох полицейские задания гонки и и еще вот смерть от тысячи по смерть от тысячи порезов вот ладно вот сюда вот сейчас поехали на это задание. Посмотрим, что это такое, вообще. Смерча тысяч порезов. Что с Короче, я потом за кадром переоденусь, э, одежду новую куплю, просто. Люблю тебе новую одежду, вот ребят, вот, ну, короче, ну где-то примерно, ну красивую. Парков тут направо повернуть? Нет, точнее да, направо. Ну наверное для вас налево. Собственно. Это гонки? А, да, точно. есть или United Fund? Нет, Couple. Классические гонки. Наверное, будут... Гонки, да. Да, да, да, да, да. -да. Я 100% уверен. 3, 2, 1, 0. Ой, девушка, отойдите. Немножечко отойдите. Он сейчас, собственно, это отнимает 5 очков под полицейский. Ну, хотя бы не четвертый. Ну, а. Вот первый. Опять же, первый. На первую позицию вернулся, короче. Ну, надо находить способы, что способы для того, чтобы объезжать эти преграды или избивать хотя я бы на самом деле их и не избивал бы но как мне кажется а, -а, -а. сейчас направо налево для вас направо направо на вас налево наверное и все, и закончили, короче, на первом месте. Вы выиграли гонку. На первое место. Первое место. Для меня, короче, первое место это все. 20 тысяч ашкам. Продолжить игру. Продолжить игру на Enter. Прирост стартета. Так, сюда не. Здесь смерть и а тысяч порезов. А сюда. На высокую скорость можно было бы съесть. Она ближе всего, честно говоря, чем смерть от тысяч порезов, так, да? Ну, не, я, пожалуй, вот сюда вот к этому персонажу скажу. Помогу ему немножко, чем смогу. Если он... Поможь? Ну, помогу ничего. Эй, бэй, ты мне поможешь? Не помогу. Конечно, я тебе нужно. но он через некоторое время. Okay. Ладно. Подождите, Кевин, сядьте а -а -а! в автомобиль. Пойдем, пойдем. Что за черт? Помогите Кельвину скрыться от полиции. просто полицейский. Я но я очень оценю. Ну вы можете читать титры, а я не буду, пожалуйста. Потому что я еду. Yet, mystic, Поймай, если With меня снова. Like, right я найду сумьи и ему не поздороваюсь не прямо за нами. Остановить за... дымним законом, блин. Опа, бег. Спасибо, Бей. В следующий раз буду бегать. Я буду знать, кому звонить. Остановить... Тро. Ладно, Кельвин, пожалуйста. Ладно. Я очень оценю, спасибо. Потом знай, кому реально, кому звонить надо будет. И, пожалуйста, не мне звонить. Ага. Я же, я же из-за тебя забыл, куда я ехал на самом деле. Так. Ты, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Так, тут есть еще один алтарь. Вот так вот. Алтарек. Алтарек. Алтарь. Здоровье еще. 5 с 15. Для повышения осталось найти еще 4. Так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Я ж куда-то в другую сторону ехал, так? А, да, то уж на... Так. пам пам пам пам пам пам пам пам пан пан Да, я жал на правую кнопку мыши, а он что-то не жмется. Да, он что-то не жался на правую кнопку мыши. Я жал, а он не жался. Ну вот так, ребят, как-то получается. Я жал, а он не жался. Минус 15 тысяч. Денежки уходят как эскадра Ким Чун. Парк Лун Янь. А здесь чуть зеленый. А, тут только вот на свадьбу сейчас поедем, короче. И все. Нотспойнт, свадьба. Ну ч ⁇ свадьба? Что-ли? Свадьба, что-ли, ребят? Ну, что-ли, свадьба, дам. Ай, блин, то да те же... Тут... А тут поблизости нету. Наркокрах, А не, первым делом на парковочку надо заехать. А потом на свадьбу будем, короче... Я хочу первым делом на парковку зайти. Потом будет свадьба. Задание называться свадьба. И всё. Суну он и... Первым делом на парковку зайдем, а потом на зеленую эту точку. И она называется свадьба. А до нее идти не представляет, сколько. Два километра. Два километра идти. Два километра идти. До километра. Так, чё? на моей территории ну ладно территория же не все же все же не сто процентов моя yeah. вам нужна машина так лидер купл нелви вот oh, I I так на тап так я потом дальше иду на свадьбу. Так, свадьба, свадьба, свадьба, свадьба, свадьба, свадьба, свадьба. Тут. Тут рядом магазин. Одежь. Нет. Первым делаем идти на свадьбу. Надо, это основное задание. Свадьбу, свадьбу, свадебку. Свадебку нашу, свадебку надо, нашу. Даже может не нашу, свадьбу, но всё же. На свадьбу-то поехали. Тут можно вот это вот, кстати, задание черным дракона» принять и... еще немножко авторитет себе поднять, но я не хочу. Живу толстячок и еще мелочок толстячки толстячки вы мне не дружки, вообще вы не никто, вы мне не нужны, ребятки. Переехал одного, переехали второго, ну нужно так, так нужно в этой игрушке, чтобы и все, ой, ой, ой, ой, ой. я же вот забыл, ребятки, я же вот блин, мне, ну не, мне надо эту... в эту Вот так сделать, открыть этот сейф в Нортпойнт или... Аш-КПД, полиция. А, тут... 15. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, 15... Тут было 15, 15 против часовой стрелки, так... 15, так... 22... и по часовой стрелке, так -то, с... А, нет, 15, так... 22... 22... 22... да 22, я сказал... 22... И по часовой стрелке. Так, и 15, 22, и... 15, 22, и 6. 15, 22, и 6. Все просто, и все, и бесподобно. 8, найдено мистер Блэк. 9 из 40 в норт В норт в этом районе. Так. И побежали, значит, мы с вами на свадьбу, мы с вами на свадьбу, мы с вами на свадьбе не были... Я, честно говоря, не был уже очень долгое время на свадьбах, поэтому мне, собственно, и не надо. Вы, ребятки, что вы тут делаете, а? Это вам тогда надо будет быть как Олежа. Потому что Олега, я в Сенс-Роу-3, я, честно говоря, переехать не мог. Вот Олега вот из роу 3 я переехать не мог, потому что он был реально пухой. Да и тем более меня оттуда вытол вытолкнуть могли, простая женщина мне. Из машины, просто из машины. Могла простая, обычная женщина меня вытолкнуть из машины. А, блин, выйду, выйду, выйду, выйду. выйду. Все, окончилось. Я просто за сундучком зашел. Ч, я не? Я много что-ли прошел? Я просто сундучком зашел. 240. сорока. Я просто хочу себе денежек немножко заработать. Ага. Я просто тебе ради денежек зашел и всего, собственно. А так, стоп, реально. там гараж есть на эту на саде, если я поеду? Там мне нужен гараж, короче. Ну, левостороннее движение. Я к этому могу привыкнуть, короче. Но потом надо будет одучиваться от левостороннего движения и на правостороннее переходить. Там, Не, ну, ребят, ну, у меня так игра задумана. Она мне делает сложности я пытаюсь наверх поднять а оно нет оно не под не я пытаюсь вот наверх поднял мне так легче короче играть не не знаю как вам будет легче но смотреть за как фильм централ мой район центр А, не, нужно повернуть? Ну, ладно, повернем, повернем. Чё, так. Извините, мистер полицейский, я вас да давить не хочу, не буду, значит, там мне надо. Вопрос еды на свадьбу, к лучшему другу, В друга, ну, даже. поможешь? Мне через пару скульптов... мне нужен хороший водитель. Ну, не знаю. Ну, насколько я хорош? Ну, насколько я не хорош? Ладно, что это что, на этот а? раз. Пойдем. Пойдём. Следите за Кельвином. Что это что было? было? Блин, Сандер. Блин, а... выходите. <связывающий> Кевин, садимся сюда, а? Нет, в машину Кевина. А? А, леворульная машина или праворульная, стоп, Кевин, это какая машина? Праворульная или леворульная? Кевин, ну садимся, давай. Скройте от полиции, полиция. Черт, у нас хоп на хосе, нет, черт. идет за нами? Я ехал на свадьбу. Ну ладно, немножко тельну помогу, Чё? Ай! Сейчас. Сейчас, мне! Сядем! Кельни. ну давай, садись. Ага. Веди примей, бэй. рекорд вашего дня так помоги смышл все кельгин ищем хорошо кажется я их потерял это вообще может меня выстрелил куэм ладно выстрелимся с кельгинами Задаем выполнено. Очки авторитета. Десятый уровень и даже не растет. Две тысячи и ну все, короче, North Point, мой район. Так, я же ехал на свайб, точно. Нет, стоп, так, на тап надо посмотреть, где... А, тут, сюда, ну... Не, ну, короче, реально с больницы тут. Нужно первым делом сюда, надо съездить. И мне нужно эту машину, во-первых, эту машину поставить на парковку. И, глядишь, она сама собой вычится. Ну, и еще надо мне это лично, мне заехать, ну, не, не домой, нужно, А, в смысле, ну, машину, короче, поменять, ребят. нож подлагал но ничего наверное надеюсь что это ничего не будет с игрой если она немножко подлагала подбогалась даже вот вы этот звук тоже слышали а это ведь у меня игра немножко подлагала прикольное вождение дамаяс Ну да. Dix капл на нужно. Хотя тону нужно. Мне все парковщики этого города завидуют, а? Вот реально, ребят, вот все парковщики этого города мне завидуют. Все. Ай, блин, да. Не, лучше до свадьбы. На свадьбу поеду и все тут. Если я буду одним мафиозным заданием... Ай! Ай! Стим! Стим, ты... ты Чёрт! Фотофиг! Какой фига... Стим загрузился, а? Я вроде бы его не включал. Эх, Кельвин, Вот реально, вот какой фига, ребят, Стим у меня загрузился. Я, в... я его не включал, честно говоря. Сейчас это реально не включал. Какого, блин, перепугал. Зап... стим. Включился. Мистер Шень, мистер Шень. Эй, а, а, не, ну, мимо. Ну. Если меня зовут, то я, значит, нужен что-то. Ладно, чё, в чём проблема? Они продолжают сливать, знаю, они... Ну так, что-то не кормили. На... на... Да возьми. И... Грустовик. Что, боже, если кто-нибудь в гонь-то разъед, то я буду спасён. Чёрт, рисовый суп с курицей. Сядьте в грузовик. Не, мне первым делом надо в грузовик сесть. И тут задание сделать надо. А потом можно уже будет. Простите грузовик в воду. Рисовый суп. с Да. У меня такое было дело В детстве ел Наверное Я не помню, то вроде бы не ел А вроде бы ел 13 минут Нет, 13 секунд 950 миллисекунд Сбросьте грузовик в воду. И тем самым мы поможем этому парню. Как его зовут, я не знаю. Кто бы, что ли? Не, короче, мы этому парню поможем с вами. Как его зовут, я не знаю, правда. Ой, вс. Вс. Я очки авторитет до твой и не прогрузится. Короче, на Enter продолжить. И на Enter. Так. И ПК, е. Так, стоп. Я на машину. На машине. На машине. А тут парковка только одна есть. Эх, блин. Вс. Эскадру памяти муха. Надо будет потом на зайти. Помогаю, короче, всем по-малой, всем в малой дозе помогаю, короче. Ну, так как я хочу сделать выявление, ну, из него неплохого такого парня, а, ну, не знаю, даже добряка, что ли. Добряк, что ли, выявление. На ПКМ садится в машину. На ЛКМ, так, на ТАП. Не, ну мы, ладно, мы с вами, хорошо, что мы на той стороне. Это резиденция губернатора, тут деловой район, тут Виктория Пар. Не, ну мы помогли тому парню с курицей хорошо. Очень, очень, очень, честно говоря, хорошо. Мы с вами сделали для... Делаем практически для всех хорошо, а для нас будем хорошо делать. Я не не, не думаю, честно говоря, 500, 400, 300. О, а, а это Range Rover тут, а? ребята, это Range Rover, Range Rover с американским номером сейчас в америке но не все любят честно говоря америку не все в россии любят америку то я не очень сильно обожаю говорить вам что это рейнджер с американским номером не но ну он там реально американский номер Извините, я же вторжал немножко, но тут так. Нужно Неужели... было. И все, перебежал. Я мог себе такую тачку позволить, если бы хотел. бы. А я ведь не хочу. Я просто, просто человек, простой парень. Так, prime time. Не, мы лучше с вами переоденемся, ребятки, и надо очень сильно надо нам переодеться тут. Не, даже не вправим, а сходить в переодевалку и а одеться по-другому. Ну, нет, первым делом мы вот до магазина одежды с вами добежим, а потом ну и на миссию. Первым делом надо до магазина одежды добежать и переодеться. Потом на миссию можно будет Какой-то магазин тут очень странный, как В, в, в игре Бэтмен Arkham Origins, какой-то магазин часов, что ли. А, он закрыт. Ну, ну, ну так. Извиняюсь, молодой чебурек. Че молодой человек. Не, ну сюда, короче, мы сейчас прибежим с вами, но только первым делом надо переодеться. Потому что ну не можем мы вот такой вот гряз, тем более в крови, забрызганный прийти на свадьбу. А? Ну сами подумайте. Сами, ребятки, подумайте. Ну, не можем мы вот такой вот грязный человек, грязный Уэйшейн, прийти на свадьбу. Тем более, если учесть, что это все кровь ушка. все это кровь людей. Других. О! А тут-то... Ой, извиняюсь. Посмотрите ассортимент. А этом Тело. Так, тело. Ну, чтобы... Э, ну, ладно, продолжим, да. Дизайнский костюм... Э, аспизон. Дизайнский костюм. Аспизон. Да какая разница? А, в цене, может быть. Вот а, да, это вот, вот. Ну, ладно, это за 3-4 купим. Ноги. Тело... Э, ноги. Костюм. Вот. Брюки костюму. Аспизон. И обувь. Обувь тоже нужно... Со, Доли белые коричневые черные мокасины мокасинов в грудовых тонах а, сезонный малвитози Мал не лучше вот это вот так вот Сти... стидоролли купим все на на бэкспейс нам назад надо на Он... я даже не знаю как вас отблагодарить Человек сквозь стену прошел. Ну, в этой игре... Это, в этой игре может быть всякое, честно говоря, случится даже... Жак то, что шляпы не выбрал. Заберите свой смокинг. А, у меня еще и смокинг есть! Это... Это что? То есть костюм просто... Это просто костюм! Bye -bye. Увидимся скоро, увидимся. Пока, пока, Джеки. Входящий звонок. Эй, hey, um, hey, um, я в застрял. Я постараюсь добраться как можно скорее. Не переживай, time? время еще есть. Без меня не начинайте.